Год. Я сидел в своем автоматизированном кресле и при помощи мыслей свой автоматизированный компьютер. Мной создать и живых декораций. Сделать это все так же при помощи своего воображения. Но в голову ничего не лезло. Я захотел выпить чаю, и он тут же материализовался у меня на столе. Ничего не стоит получить то, чего они хотят. Все находится в наших головах. Мне надо придумать интересный сюжет для фильма, и идеи черпать уже неоткуда. Поэтому я переместился на кровать и нажал пару кнопок на своей приборной панели. О, будет Он такой будущий. От у меня будет робот. И в в людей. Пошел курс. А можно Это и короче, в будет. Будет. Сюжет фильма и запустил его в свою сеть кинотеатров в мыслях других людей. Вошел первый курс. Теперь можно и перепустить. Я стал изучать содержимое в текстовом виде. Сегодня у меня был выбор между полумиллионом различных плитцев всей планеты. Я остановился на гречке с мясом. Зутика уже давно надоело. С моего счета списалось немного средства под игре, уже образовалась в моем теплодельке. По любых Мне нравится. Мы можем... поел, Это и круто. А, года, я бы, я, я так бы хотела. Неравно, просто. Ходи, ходи, ходи. Просто ходи ночью ночью, день, ночью, Но ночью, ночью ночью день, углы, вечер, ночью день, день, вечер, ночь, день, вечер и ночь. Има разработать несколько креативных снов для внедрения в сознание. Ничего сложного. Я сел за компьютер, за три секунды произвел необходимые вычисления. С легкостью написал несколько снов и отправил нанимателю. Захотелось в туалет. Я телепортировался на унитаз. Сделал свои дела, лежал на смысл. Понял, что он не сработал. Блин, постоянно проблемы с портацией и канализацией в черную дыру. Вызвал киберсантехника. Он все починил и сказал, что сейчас у всех проблемы за смещением личного пути на 2 наномиллиметра. Я оплатил его услуги, он телепортировался на новый вызов. И тут мне в голову пришло срочное уведомление. Это был заказ. От госземконтроля Офигеть Это самый главный управляющий орган планеты Я проверил еще раз Это реально был запрос от них Каждый креатор знает, что от такой работы отказаться нельзя Либо исполняешь, либо полная вековая изоляция в космической тюрьме Выдохнул и открыл задание. Требовалось разработать приложение, контролирующее мысли граждан планеты С целью обеспечения кибербезопасности Что, блин? Это серьезно? Я бы мог сделать это за пару дней, но это идет в разрез с моими принципами. Я не хочу, чтобы мысли всех людей контролировались этой корпорацией. Это бесчеловечно. Однако отказаться от выполнения данной работы было нельзя. Надо подумать. Я мгновенно наполнил ванну и лег в нее. Выгрузился под воду и пролежал так несколько минут. Так мозг работает в три раза активнее. Вылез из ванны и просушился. Сел за компьютер и стал создавать фейковое приложение. В него будут загружаться ложные мысли. Земля. Таким образом, я выполню заказ и буду надеяться, что меня не раскроют. И спустя несколько дней. Все было готово, и я отправил приложение заказчику. Кажется, сработало. Но ко мне в комнату тут же телепортировался представитель госземконтроля. Сообщил, что они раскрыли мой обман и теперь будут проводить разбирательства. Представитель сделал отпечаток сознания и поставил мне метку. Она означала, что я не могу покидать пределы своей квартиры. Через два дня, когда пройдет суд, меня посадят за измену. Я бешил и думал, что они так быстро меня раскроют. Это что-то делать. Я целую ночь не мог уснуть. размышлял, как можно избежать такого серьезного приговора. Так, я не могу до конца уверен в ней, но у меня попросту нет выбора. Если у меня все получится, обратного пути уже не будет. Я выдохнул и сел за написание программы. Спустя пять часов все было готово. Я напоследок выглянул в окно на свой родной город будущего. Затем вернулся в комнату и дрожащей рукой нажал на запуск. Отныне я могу находиться абсолютно везде Мое сознание полностью перенесено в цифровой вариант И вы ничего не сможете с этим сделать Ведь отныне я не материален Я никогда не позволю вам контролировать мысли других людей Короче говоря, квартира будущего Теперь я вижу каждого из вас. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, ведь это радует мою цифровую душу. Спасибо за просмотр и ждем тебя снова. И всем пока!